Йоу-йоу, это Рукана, это Рукана, йоу, слезы, слезы. Две секунды, две секунды, е, е, е, йоу. Рука, но сделал тебе больно Сам сижу дома спокойный Ты прости, башкой, я болен Сам собою и недоволен Хочешь быть со мной? Прости Мое сердце не готово Я часто думаю о нас Думаю, как нам прикольно Ты красива, как луна а сладкая, как булка с вишней. Да, звучит вроде не очень Но ты капец, как симпатично А я глупый, молодой Ты прости, что зубы скалю Если немного подождешь Обещаю, все исправлю если будешь сидеть дома и тебе вдруг станет скучно Наперинь меня не думай, я приду за две секунды Две секунды, рука, на рядом, две секунды и мы вместе Две секунды, чтобы забыть мысли грустные, что есть Я могу сидеть на кухне, просто пить горячий чай Но вспоминая твои глазки, хочу куда-то убежать Убежать туда, где ты, и пофиг хоть на дно реки Ведь когда я с тобой рядом, грусть не может подойти Удыхаешь меня жизнь, я скоро начну дышать Надуваешь, будто шарик не небе начал уставать Подтянулась ко мне ближе, просто посмотреть в глаза Я встаю прямо из пепла, это все ведь для тебя Если скажешь умереть, хер тебе, я только ожил Если скажешь полюбить, сделаю все как и должен Может быть немного грубо, по-другому не могу Но с тобой я мягче всех, может быть даже и люблю